Подкаст мы сняли. Воскресенье в 8 утра я был у ребят на студии. Большое спасибо за гостеприимство, <laughs> за беседу. Ну как, получилось? Очень получилось. Получилось настолько, что я еще хочу. Еще хочу Андрея пригласить. Смотрите. Это было, я надеюсь, полезно не только нам, но и вам. И хочу сказать здоровья, удачи и новых совершений в придаче. До встречи в зале, ребят. Пока. Пока.